Уважаемые наши педагоги, дорогие учителя, от лица всех учеников и взрослых, и школьников поздравляю вас с Днем Учителя. Ученики никогда не забывают своих учителей. Мы с благодарностью вспоминаем мудрые советы и слова поддержки наших наставников. Они так часто помогают нам во взрослой жизни. Учитель – это не просто профессия, это призвание – Нелегкая и ответственная миссия. Надо быть не просто образованным человеком, а примером для подражания самым близким после родителей другом ребенка. Вы помогаете детям развивать таланты, уверенно вступать во взрослую жизнь и учиться самостоятельно мыслить. Решаете невероятно сложную задачу. Формируете «человека». Мы благодарны вам за достижения наших детей, за надежды на будущее, за то, что Новосибирск стал научной, интеллектуальной столицей страны. Спасибо вам за воспитание умных, активных, достойных жителей нашего города, за теплоту ваших сердец. А всей души поздравляю вас и желаю вдохновения энергии, успехов в воспитании будущего нашего города – всей России. Пусть сегодня каждый поздравит своего учителя. С Днем Учителя!